Всем привет, чуваки! Тотсы стали доступны в FIFA 23, я естественно не мог пройти мимо них, но конечно же я снимал для вас покопанник, и мне туда ничего совершенно не выпало, максимальный друг был тренд Александр Арнольд, после этого я пошел собирать кумира, но я подумал, ради одного кумира делать целый видос с говнопаками я не буду, поэтому я сейчас вам его вставлю. А сегодня мы соберем с вами героя, откроем какой-нибудь из топовых паков и пойдем отыграем пару матчей в Division Rivals. Присаживайтесь поудобнее, всем удачи, а мы начинаем. Перед началом не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, оформить колокольчик, перейти по ссылке в описании, там есть телеграм-канал мой ВК. То есть, можете где-либо там добавить меня в друзья, подписаться, так же само все сделать. Либо вот сейчас вам будет QR-код на мой телеграм-канал. Ну, теперь мы начинаем точно. Так, пик собран. Я надеюсь, мне данного опыта хватит на то, чтобы вскрыть еще 5 футболистов 85+. Да, это один пик, один из трех 81+, но мало ли что-то выпадет. Мало ли здесь будет какой-то тотс. Ну Поль Погба, 85 рейтинг. Кстати, на сборку кумира мне он нужен, то есть... Все остальные 5 игроков 85+, я смогу спокойно слить так же само, и мне будет вообще все равно. Все, я просто гений, наверное. Я решил, где я наберу себе нехватающий опыт, я пойду отдам 5 голевых передач игроками сборной Бразилии в Squad Battles. Это, естественно, будет не на запись, потому что, думаю, никому не интересно смотреть, как кто-то играет в Squad Battles. Тем самым я получу 1250 очков опыта, я получу какой-то там золотой набор, мне хватит на 5 игроков 85+, и тем более я начну проходить задания еще на Джоилтона, То есть довольно неплохой цп а если там герой будет из за очки вообще, Будет бомбическая связка Так, я вернулся к вам, я выполнил даже Намного больше заданий, чем планировал У меня ножой это на два задания Выполнилось, в этапах я еще что-то выполнил В общем, я сейчас все соберу И вернусь к вам с пакетиками Боже, какой я просто гений Тут задание есть, быстрые ноги Забейте три гола за зимнюю карточку Дня рождения Эль Шарави я когда проходил задание вот это вот на бразильцев, что я хотел собрать опыт, я сначала хотел поставить легенду Крэспа, просто попробовать его пощупать. А потом думаю, блин, я хотел давно поиграть за Эль Шарави, даже, кстати, присматривался к нему, чтобы его купить, а у меня на 7 матчей есть. Я за него поиграл, забил несколько голов, у меня, оказывается, здесь еще задание такое есть. Так что вообще шикарно. То самое чувство, когда ты выполнял задание на один пак, чтобы чисто заполучить опыт и открыть пак с 85 плюс игроками, а тут еще целых 6 пакетов пакетиков да, до 6 пакетиков полнейший шлак ничего я думаю в них не выпадет хотя зная фифу в этом паке может быть тот но нет но я думаю все-таки плохие паки я но если только в них что-то вау не выпадет ну и как вы поняли эффекта вау не произошло у нас осталось два пака набор с тремя нападающими 81 плюс и набор с 5 игроками 85 плюс тут может выпасть фрв cfd и ВВ и ЛВ, то есть это может выпасть Родриго, Санчес может выпасть, может выпасть Габриэль, Жезус. И я очень надеюсь на то, что кто-то из этих трех мне выпадет, но скорее всего, кстати, Волкаут, Аргентина, ЦФДшник, ну, Пауло Дибала, я когда увидел Аргентину, я думал, типа, может быть Месси 91-й, но, кстати, Пауло Дибала тоже неплох, с трех игроков 81+, плюс, 86-й рейтинг словить, это тоже довольно круто. Ну и самый жирнейший пак остался, набор с 5 игроками, 85+, от которого зависит, соберем мы с вами героя, либо нет. Если нам ничего с него не выпадет, я, конечно, расстроюсь, но если будет хотя бы какой-то рейтинг, то уже мы приблизимся очень близко к герою. Если не хватит рейтинга, я всегда могу его еще докупить, потому что сейчас было бы вообще вы шикарно, типа покупайте монеты вот такого-то, такого-то, такого-то, но у меня рекламы нету. Если кто-то смотрит из тех людей, которые продают монеты, напишите, может быть, как-то посмотрите сотрудничаем. Ладно, шутки в сторону. Сейчас не об этом. Набор с 5 игроками 85+. Давай просто тотцы. Я хочу видеть синее свечение. Синее свечение, давай. Ну, блин. Ну, что это? Ну, это вратарь. Это, ну, кстати, 89 рейтинг Алиса. Ну, то есть неплохо. Некоторые тот с ниже рейтингом, чем он. Но просто прикол-то в том, я хотел увидеть синее свечение. А за Алисоном мы имеем Милинка савич Жерард Марена, Жаржинье и Пагба. Ну, раз Пакба дубликат, я пойду сразу же собирать сейчас героя. Своего Пагбу я солью туда, потому что там как раз нужен два игрока 85 плюс на 83-ю сборку, либо на 84-ю. На 84-ю вроде бы. А на остальных я просто дальше пойду собирать героя, так что увидимся. Так, ну что, ребятки, успешно выполнил я нашего героя, отдал на это Алисона, Модрича всяких там рейтингов, ну, в общем, оно все равно мне не нужно, сливать это куда-то надо, а тем более герой это контент, то есть у нас ролик сегодня кумир плюс герой. Я видел много скриншотов, где людям падает полнейший шлак просто, но также... Были скриншоты, где был Альварайн, где может быть женаля Фэнтези Фуд. Просто дайте мне хоть кого-то, потому что мне не везло вообще никогда с ну, этим. Только гаву за полмиллиончика. Ладно, меньше слов, больше дела. Я бы хотел бы сделать какой-то закрывашкой. Но для этого мне нужно делать через ОБС это все. Чтобы снимать фивку через ОБС, мне нужна карта видеозахвата. Но у меня такой возможности сейчас купить ее нету. Так что еще раз скажу, может кто-то рекламку хочет у ноуней no блогер. Ладно, поехали. Скрываем пик. Поехал, поехал, поехал. М -м -м, какая срань. Рикардо Карвальо, Джо Коул и Папин. Ну ладно, Джо Коул еще выглядит неплохо. С его статами, ну 92П с 90... 3 дриблинг 88 удар, но как-то все равно выглядит с ранью. Так, Рикардо Карвал это у нас 102 тысячи монет. Титановый коу это 87 тысяч монет. Боже ж ты мой! То есть, ну, Рикардо Карвал, Рикардо конечно, поинтереснее будет в плане ценника. Ну а Папен, наверное, тоже 1100 стоит. Даже 49 тысяч, боже ж ты мой, 49 тысяч. Ну, блин, я не знаю, Рикардо Карвали мне не нужно. У меня есть хорошие центральные защитники. Конечно, АПЛ это довольно неплохо, но как-то мне не заходит она. Тем более, я хочу титановую карточку себе в состав. А Аэшли... Эшли, блять. А Аэ... Джо Коул довольно неплохие статы имеет. Давайте по звездам посмотрим. 4 на 4. Но неплохо, ну неплохой баланс, с ловкостью у него есть, и так, в принципе, довольно неплохие статы. Я не знаю, почему он мало стоит. Короче, не сильно запаривался я составом, вот такой он, как и, в принципе, всегда, вот такая моя основа. Я просто вместо Гаву поставил сюда Джо Кола, который будет на моторе бегать на форварде. Почему мотор? Ну, просто захотелось ему передачи дриблинг, прокачать плюс скорость. Конечно, скорее всего, лучше ему дать охотника, но хочу просто протестить его на моторе, почему бы нет. Тем более у меня охотника нету, а покупать мне его лень Так, Неймар, Пае, Апенда, Месси, Витинья, Наката, Бландеса и Хакими, Тео Эрнандес и ЛЧшный Майнан Так, Витинья, Витинья, Витинья, Витинья отдает на Месси Месси здесь будет центр Дмитрий Пае, у меня, кстати, тоже Дмитрий Пае в составе есть Только немножечко его карточка похуже, зимнего Джокера Это номинант на Тотса кстати, что-то он начал сильно хорошо катать. Здесь Хакими, сразу же пасик-центр, Месси. <сок> да ты чё, да ты чё, да ты... Да ты чё. Фу, майнан, просто спасибо, что ты все таки взял мяч этот в руки. Деби, мы видим здесь кола. Коля, Коля, Коля на бамбу, хорошо. Отлично, немножечко заорал я. Извините, пожалуйста, меня за такие крики. Так, апенда. Ну у меня здесь DSC есть, хорошо пое, e. бамба, бамба, бамба, бамба, бамба. Здесь мы что-то сделали непонятное, подачка пошла, Анхель, опять угловой будет или что? Да, опять угловой, Анхель, Анхель, Анхель, Анхель, я не увидел вовремя. Хорошо, Коул. Коул здесь влететь просто. Пасик центр и Хорошо, Бамба. Бамба, кстати, дубль оформляет уже с передачи Коула. Как он ворвался там. Какой-то пасик сейчас будет интересный, наверное. Либо нет, либо просто как-то будет бить Майнан хорошо. Кончиками пальцев вытягивается и достает до этого мяча. Вот что Месси такое может. Месси заложить спокойно может с таких дистанций. Ой-ой-ой, опасно, опасно. Хорошо, Майнан вот сюда, а мы там видим, кстати, этого Тео Эрнандеса, а Тео Эрнандес вот здесь вот видит Джокола. а Джо Кол вот здесь вот бьет и забивает, вообще шикарно, 3-1, довольно неплохой, кстати, Кол. мне он заходит пока что, то есть я, может быть, мало ма... ну я, конечно же, мало матчей за него сыграл, один матч это не показатель, здесь Апенда, кстати, будет бить и промажет поворотом, спасибо тебе, но пока по первому матчу мне он очень нравится. Ну вижу ведь, но ну вижу ведь, но ну вижу ведь, деби как ты не забил, брат, ну вот серьезно, но ну я так сильно рассчитывал на то, что ты сейчас забьешь, а ты в общем не захотел. Пошла подачка вот сюда, арабье головой 4:1, 44 минута, ну даже 45, хотя на таймере было написано, что там 44:01, Ну, вот даже сейчас еще до, до сих пор как бы 44 минута была. Апенда, давай без киковных. Читалось, в принципе. Так, ну что, мы продолжаем с вами. Он вроде бы заменки никакие не сделал. А пен, да боже, как мне не нравится то, что он очень так пробегает сильно и забивает третий гол. Просто на кикоффе, чувак, это все делает. Если я сейчас побегу на кикоффную, я ничего не сделаю. Ну, естественно. Ну, кстати, штрафной заработал, но этот штрафной мне до одного места просто. Коу. Кол, в принципе, может здесь что-то сделать. Я, кстати, не знаю, в шауне или правша, да и все равно он забивает свой пятый гол. Не свой пятый гол, а для команды пятый гол. Так, забросик у него пошел на Лионеля Месси, но нам на Лионеля все равно. У нас здесь Бамба. Бамба закидывает. Закидываем еще. Боже что ты мой, какой удар смешной вышел у Коула. Да, блядь. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, деби, хорошо. Уже хоть как-то вколотили. Чел, возможно, выйдет, возможно. Нет, я не могу до сих пор с того удара отошли колом. Блядь. Блядь. Так, что у нас по второму сопернику? У Деби Кровь, кстати, тоже Коул у него есть. Тюрам Пьоид Фабиан, Тео Эрнандос его 89-я версия. Дисаси Майнан Блан и Аталь. Но самое главное здесь жестко не всрать. Потому что я-то умею. О, как я увидел, как я увидел, как... и как я увидел... В принципе неплохо. Первый гол не заставил себя долго ждать. Сколько там? Третья минута всего лишь сейчас. Всего лишь сейчас. Ой, вижу Коула, вижу Коула, вижу Коула. Видим Коула, который перебрасывает Майнана, но сильно далеко, наверное, был Коул до ворот. Если бы, наверное, чуть-чуть поближе я бы стоял, может быть, успел бы перебросить. А так Майнан успел вернуться. Хорошо, Дейби, Просто бежать пока просто пока бежать дальше можно вот сюда отдать и поешка. и поешка, говняшка фуху -фу -фу. хорошо 20 Что я хотел сказать короче суть в общем в том я просто забыл что я там говорил то что вроде бы пока какая-то полоса нормальная идет то есть мы побеждаем конечно сейчас мы пропустили от кейта и, наверное, не хотелось бы заканчивать на этом играть, но при этом я понимаю то, что сильно много матчей, это сильно много хронометража, а видос не хотелось бы сильно затягивать. Поэтому я, наверное, остаток отборов доиграю да, уже вне записи. Ну нет, ну нет, ну нет, ну короче, я заткнусь просто. Я вот, как и сказал, начал за что-то... Думать, сильно забил себе голову. И в итоге пропустил два галешника. Ой, какая подачка пошла здесь. Но ну, здесь рабье хорошо сыграно. Все, просто запускаем. Просто запускаем ангеля. Анхель. Анхель. Видим кола! Видим кола! Хорошо, 3-2. Видим кола. Димитрий Пае. ой, не туда вообще! Не туда вообще, брат. Ай, как Гомес сыграл! Гомес сыграл шикарно! Гомес сыграл шикарно! Просто. О, какая передача от Гомеса? Боже ж ты мой! Чуваки, простите за то, что иногда звук становится громкий. Просто я наклоняюсь прям так. И прям сильно близко к микрофону. Это у меня какая-то привычка, скорее всего, вошла. Наклоняться. О! Ай, <свист> как сыграно, ребятушки, боже, кто запас? <свист> Я не могу с этого выпуска нашего по алтиму и тиму. Как все хорошо получается на данный момент. Хорошо, здесь убрали. Ой, как увидел, как увидел, как увидел, как увидел, как увидел. Хорошо, кол. Cool. Деби, просто попади, хорошо. Если бы ты не попал я бы, я бы тебя буслил слил в ближайшее СБЧ. 68 минута, 6-2 счет, человек левает, до свидания, все. Что я могу сказать по поводу кола? Блин, карточка реально неплохая. Я не знаю, почему он стоит сколько-то... 60-80 тысяч, но он забил 4 галешника сейчас. Гомес отдал 3 асиста. В общем, вообще все прошло шикарно. Я сейчас посмотрю, есть ли у нас какие-то еще пакетики за задания. Если есть, то мы их вскроем, а если нет, то будем прощаться с вами. Так, и я выиграл, получается, один матч, и получаю выбор... Угу, выбор один из 2, 84+. А если здесь тотс? А если здесь тотс? А ну-ка, давай. А если здесь тотс? А если здесь... Понятно. Ну и так, напоследок у нас остался золотой премиум набор. Я уверен, ничего там не выпадет, поэтому буду с вами уже потихоньку прощаться. Спасибо вам за просмотр, чуваки. Подписывайтесь на канал. Я надеюсь, видос вам понравился. Лично мне было очень приятно его снимать. Немножко посмеялся даже с того удара Джо Коула. Блин, это что-то невероятное было. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, переходите в телеграм-канал, либо в мой ВК. Если вы продаете монетки, может, напишите мне там... Посотрудничаем с вами как-нибудь. Что я хотел сказать? А, всем удачи, всем до скорого.